Почему электрика сделана по потолку, а не по полу. А Сейчас вам расскажу 4 способа, как сделать черновую электрику на отлично. Все ли так работает. А теперь расскажу про объемы работ и материалы, которые здесь были использованы. Всем привет! Сегодня мы вам покажем, как мы делаем электрику в обычном панельном доме серии P3, когда хочется, чтобы было красиво, практично и надежно. Это трехкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров на Ленинском проспекте. Все работы выполнял наш эксперт Константин Дмитриев. На все про все у нас ушло ровно три недели. Начнем мы с вопроса, почему электрика сделана по потолку, а не по полу. Конкретно в этом случае у заказчика было пожелание максимально сохранить высоту потолков, сделать шумоизоляцию пола, а также были повышенные требования черновой электрики. И если бы мы с вами вот этот весь пучок проводов уложили бы по полу, то уровень всей стяжки поднялся бы еще на 4 сантиметра, а это уже было бы совсем критично, поэтому электрику сделали всю по потолку серой ПВХ-гофре. А сейчас вам расскажу 4 способа, как сделать черновую электрику на отлично. Первое – это только вертикальные штробы. Вот вы можете видеть, у вас есть подрозетник, есть штроба, в ней проложен кабель строго над подрозетниками, строго вертикально. И даже если вы потеряли исполнительную схему, вам нужно повесить картину, вы точно знаете, что над подрозетниками сверлить, долбить не нужно. Второе. Кабель мы прокладываем по потолку в серый ПВХ-гофре. Никакой цветной гофры, никакой ПНД гофры. А именно серая ПВХ, она является не горючая. В штробе уже можно прокладывать кабель без гофры. Третье – это никаких распаечных коробок на потолке. Очень много любителей сделать распайки на потолке, особенно когда потолок из гипсокартона. По-правильному все распаечные коробки должны быть сделаны в подрозетниках, и у вас всегда есть к ним доступ. Четвертое – это проверка работоспособности всей собранной системы. После того, как вы проложили все кабеля, после того, как мы, вы смонтировали щит и установили все автоматы, вы устанавливаете временные выключатели и розетки. Вот так это выглядит, самый дешевый выключатель, и при помощи него вы можете смотреть, все ли так работает. Также вот установлены в каждом помещении самые дешевые розетки, при помощи которых мы проверяем работоспособность всей электрической системы. А теперь расскажу про объемы работ и материалы, которые здесь были использованы. Штрабы. 102 погонных метра. Смонтировано 95 подрозетников Уложено 1290 метров кабеля Гофры уложено 860 метров 2300 клипс ушло на весь потолок для электромонтажа мы используем круглый кабель ввг нглс производителя «Конкорд». Сечение 3 на 15 на освещение, 3х2,5 на, на розетке. 3 на 4 и 3х6 мы используем для варочной панели и проточного водонагревателя. Гофра у нас идет 20-го диаметра производителя «ДКС», а также клипсы аналогичного производителя. Из них гофра не выпадает и хорошо держится на потолке. Взглянем на щиток поближе. Это накладной электрический щит на 72 модуля. Накладной, потому что стена бетонная, и сделать его встроенным, не нарушая несущую способность стены, невозможно. Теперь по начинке. Это вводной автомат, вводное УЗО, реле напряжения. Оно показывает актуальное значение напряжения в сети, и в случае, если напряжение выйдет за допустимые значения, отключат всю систему. Это у нас кросс-модуль, контактор, Необходим, если вы хотите у себя установить мастер-выключатель, который позволяет одним нажатием выключить свет во всей квартире перед вашим уходом. Установлено 27 обычных автоматов и 9 дифференциальных автоматов. Возможно, вы спросите, а есть ли смысл так заморачиваться? Позволю себе процитировать одного эксперта, который говорит так. «Красота порождает дисциплину, дисциплина порождает качество». Нельзя сделать работу красиво, но некачественно. Напомню, что инженерные коммуникации относятся к скрытым работам и переделка которых стоит больших усилий и финансовых затрат. А теперь самое интересное стоимость работ и материалов. Материалы обошлись нашему заказчику в 157 тысяч рублей. А стоимость всех работ вышла 240 тысяч рублей. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях к этому видео или пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному ролику. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вы нам очень сильно помогаете. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока!